Одну бумажечку Так Все Ух. Четвертое место у кого? Поднимите руки Ух, сколько вас Классно А четвертый стол, плотные себя, да, здесь где-то поближе. Четвертый стол, четвертое место, выходите. Четвертый стол, четвертое место, выходите. Идемте сюда, идемте сюда. За... я же говорил, все свои. Здесь все. Я знаю эту милую девушку. Назови эту фамилию, которую знает не только республика, но и далеко за пределами. Тухаева! Идем сюда, идем сюда. Теперь по имени. Сакина. Сакина. Это вот эта милая девушка, она сестра моей коллеги Аиши Тухаевой, журналиста, журналист, которая много-много лет делала, ну вот последние несколько лет точно делала «Мир вашему дома». Замечательный проект, очень хороший, состоявшийся журналист. И вот это ее сестра. Ты покупала этот билет? Где покупала? А, мне сегодня позвонила мамина знакомая и говорит, есть билет, Вы поедете, ну, хотите пойти. Я что-то не хотела, ну, я сама не хотела, мне его Слушайте, мама, баракат будет однозначно, слушайте, друзья мои. Мама у них тоже замечательная женщина. Давайте поаплодируем маме тоже. Так ты заплатила за этот билет? А, все-таки отжала этот знакомая, да? Тысячу рублей, теперь думает, <составленное> что <составленное> я это делала. Я это купила. купила. Все, замечать, поздравляем тебя. Ты стала обладательницей путевки на малых. что будем делать? Ехать. <составленное> Хотелось бы, как сказала одна, та коллега-журналистка, чтобы дуру ты не забывала там делать.